привет это свят сегодня ездил к друзьям в кубинку чтобы посмотреть как они играют в игру вархамер Warhammer, Warhammer это такая настольная игра сам в нее не играю ничего не понимаю но заинтересовало решил посмотреть ну и также конечно пообщаться и вкусно покушать сегодня приезжал игорь мой друг а если он приезжает на какие-то мероприятия то часто он готовит вкусную еду сегодня он готовил крылышки баффла и э, большие сочные бургеры вот. немного процесса приготовления покажу в этом видео и процесса игры в архана я снимаю я снимаю. <с> Здорово, здорово. Когда все народное с нельзя, можно только скоммуниздить. Нет, можно приватизировать. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Штаны я переодену, в них холодно. Яички продувает. Да. Ну идешь, все там шорты, шашка. Прикинь вообще, причем сейчас она уже Ты снимаешь это? Да. А налоговый? Да, да, для налоговый. Заполучу. Разве в конце хода учисляется? В конце комнат-пазза со второго раунда. А, в конце комнат-пазза. Все, да. окей. Назначально ну, в комнат ну, Да. Ровно. два. Так, Дальше. Возможность его резиста крайне мала. Где мои кубы? А если хотя ладно? Где кубы? А у него есть... Я каенский, черный, белый. вот, да, чтобы сухая именно, да, была. Мы помогаем гору чинить машину. Свет, вот машину, которым мы помогаем гору чинить. Ведь он не говорил, какую именно. Ну, это вот персонажа. Главное, не уронить температуру совсем. иначе у тут все варится. Она очень хорошо. Паприка копченая очень вкусная, я Главная фишка вот в этом соусе. Берете, прям вот так вот и пробуйте. Этот соус блючис. А ты минус два? А ты минус 2? Нет. А четвертая? четвертая, отлично. Ты встаешь четвертая. Сразу вот понятно, это... что делать. Là, 5, Отлично. сколько? Прикинь, чуваки. Гор, стрелся в ней теплойки на первый ход могут стать. куда Не видос-то. В первый раз не Не хватило Я знаю, Что еще Будет точно Это мне? Да Андрюх, сейчас тебе тоже сделаю